Учи историю, хуйло. Здравствуйте. Здарова. Меня Егор зовут, а ваш как? Юра. Юра, приветствую. Говорят, кстати, это родственные имена. Егор, Георгий, Юра. Ясно. Ну, на греческом Йоргу мо имя. Ну, не как-то там, все, все рядом. Все рядом. Ну этот... Говорят, греческий мой Егор, это типа земледелец. Откуда ты земледелец? Город Новая Ладога, недалеко от Санкт-Петербурга. Слушай, почему вы? Вот в России город по-немецки называется вот Санкт-Петербург. Не задавался вопросом. Историческое название, вот так начали. Ну, Петроград бы правильно было, да, если по-русски. Нет, Петроград это э, все-таки больше советское, когда вот именно град. Нет, советское это Ленинград. Петроград, это вот это вот переходный от советского к этому, когда вот град Санкт-Петербург. Ну, это историческая, вот изначально же, когда основывал. Правильно, ну, правильно. Изначально, изначально когда тоже. Петр основал, он да. основал Санкт-Петербург. А почему именно просто... Санкт-Петербург? Сейчас секунду. А, почему именно да. Санкт-Петербург? А, потому что он уже в честь святого Петра назван. Ну. Вот и у нас есть храм святого Петра и Петр Алексеевича. Но Петроград, я понял. В честь святого Петра. Не, я не... понимаю, но я понимаю, но я не понимаю, почему на немецком а не на. Я говорю, когда Петр основывал город, тогда вот было ну, большое влияние европейских стран, в том числе ну, и не, не, не, Неправильно. Почему? Когда Петр основывал город, русского языка еще не было. А какой город? Ну, Верхушка-то вся говорила на немецком, Екатерина, Петр. Вот поэтому и немецкое название. А масса вот этих. Всех, которых аж в 1721 году Петр назвал русскими. Угу. Говорил он на татарском. Вот, какой интересный. Да. Даже слово Москва можешь перевести на русский язык. Это русское слово. Ну что оно значит? Mm -hmm. ну, ну смотри, Ереван слово Ереван, да, столица Армении. Перевести mm -hmm. на русский, значит старый город. Баку. Столица Азербайджана. Перевести на русский значит город Ветров. Что значит слово Москва? И на каком языке оно? С какого языка его нужно перевести на русский? Ты не в курсе? Давай, давайте загуглим. Это интересно. Или вы мне быстрее расскажете? Слышал что-то о Макшанах? Да, да. Вот это мокшанское слово означает грязная вода. Изначально там города не было, а, была река Москва. Вот эту реку они назвали Москва на своем языке. Да. А потом на этой реке поставили город. Отсюда и название города Москва. В принципе, логично. Нет? А великий русский ученый Ломоносов, какой научный труд вы его знаете? Хоть один изобретение, труд, я не знаю, что там. Я вам скажу. Екатерина его заставила изобрести русский язык, чтобы чуть эрзя у графины все могли говорить на одном языке, а не каждый на своем. Вот Рязань, где это эрзя племя жила, где Москва, Мокша, чуть у графины вот это все. Вот для них он придумал русский язык. Отсюда в русском, татарские, английские, славянские, там куча, все кучу собрано, и вот русский язык. Как же этот, как же его, который из Польши приехал, который Энаиды переводил, и вот он придумал русский язык? Не-не, это Ломоносова заслуга. Она его отправила в Киево-Печерскую лавру, он там сидел и изобретал вот это. За основу взял болгарский, там Кирилла и Мефодия, отсюда кириллица. Хорошо. Они же были болгарами, Кирилл и Мефодия. Ну да, да. Так что русских придумал Петр I. А Путин говорит, что украинцев. Придумал кто? Ленин? Ленин. Он, он не придумал их, он дал им независимость. Правильно, потому что тысячу. еще еще России не было, было княжество, княжество Московское. В 1654 году, по-моему. Богдан Хмельницкий и царь Московский Алексей заключили договор военной взаимопомощи в случае нападения там поляков татар <смешно> еще <смешно> какой-то хрени тот представлял государство Украину <смешно> а тот представлял государство Москвы государство, государство. А да какое государство? украину а в каких можно документах найти что это было вот такое понимание? это у вас там в Москве вы у себя ищите у вас должно быть и договор это должен быть подписаны ими у вас тоже Низкий не был никаким государем, никаким... Да, коммунисты потом придумали... Он был гэтман. В <связываем> Украине а не был а гэтмен. А не государий, а гэтманы. А что это за... Точно так же, как царь. А -а -а. Правитель. А -а -а. Да. А, -а, -а как оно интересно. А Точно а... так же, как король. В России, России Шкар... король. Правильно. Короли были в Европе. Какие существует. государственности существуют? А? Ну Венческий. ладно, мы... Не будем прыгать, а признаках государственности. Ну, если, если было такое государство, Украина... Это Россию. столица, во-первых, потом границы государства. Mm -hmm. Где они были регламентированы, указаны? Где была столица? Были, были, были. Был были. Ли Была ли, может, какая-то валюта? Может быть, был какой-то правитель? Я же говорю, Богдан Хмельницкий был. Гетман Украины. Какой Украины? В Советском Союзе даже праздновали 350-летие воссоединения, как, как коммунисты говорили, России и Украины. Два братских народа. Украинцы, они к славянам относятся, а русские я не знаю к кому. Ладно, давай. Давай, сдался? Украина говорит.